Чтобы установить точный диагноз коксартроз, вам в первую очередь необходимо обратиться к травматологу ортопеду, желательно тому врачу, который именно занимается патологией крупных суставов. Он назначит обзор на рентген таза. И, если необходимо, назначит МРТ магнитно-резонансную томографию сустава. В этом случае клинические клинические данные, инструментальные данные, то есть рентген, МРТ помогут врачу поставить точный диагноз.